Хорш фия у похшид рария фошифад, рнзул накану фней. Фей шафай, фей шафай, уашта навашивад, юба ка накдней. Тар та похшин здгада, шон таржитер. Югай тея горш фарон хаталта, штанк фош а ушавштедер. Эй, жидиш, куда фия у кунжжарит, юш шаук а захшарей. Хорош фосх из угла даюма курав жарит, ищ